КАМАЗе, если вы помните, как он проехал по мосту. А вот сфотографировали внутри этот КАМАЗ. Смотрите. Это уникально. Видите? Педали, тормозная педали, и педаль сцепления находятся у у, этого, у пассажира. Которого, да, у пассажира, ну, у инструктора. То есть рядом сидел инструктор. Представляете, это в КамАЗе. Это в КамАЗе. Это обоссаться. То есть Вова, который вводит ГАЗ-21 с прицепом скип, не может КамАЗ, что ли, вводить. Я для тех людей, которые никогда не ездили на КамАЗе, вот на таком, могу сказать, что коробка там проще, чем у Жигулей. Там синхронизаторы. Там не надо делать двойной выжим. Не надо делать перегазовку. Там все надо. Нормально. То есть тут два варианта. Либо Вова не дотягивается просто ногами до педалей. Вполне я это допускаю. Либо просто он Или такой... Либо надо чурки набить. Вот да. Либо он такой лох, что не может. Вы помните, летел на самолете, тоже ноги не на педалях. Может, у него педали может он боится, я не знаю. То есть, я, я вполне этого допускаю. И я вот хотел вопрос задать. Вот смотрите, вот Вова летит на самолете на педали не давит, вот на Камазе едет, тоже дяденька какой-то тормозит за него. Вот сейчас Вову за рулем в государстве, здесь кто за него тормозит? Вот он без тормозов. Почему? Может, потому, что ни у кого нет вот таких педалей, может, он просто... Они, они уже знают по, по Вове, да, что он такой, без царя в голове, то есть ну, дурачок. И говорит, ну, надо дяденька посадить с педалями, а то вдруг он с этого широкого моста слетит куда-нибудь на этом Камазе. Представляете, какой позорище, вообще ужас какой-то. А вообще, для чего как-то считаешь, вот она, эту херню зачем ему надо было? Ну, показать, что он вообще на все руки мастер. И, блядь, из стерхов он возит, и на самолете он летает, а еще он на КамАЗе едет. Хотя на КамАЗе, я, поверьте, это самое простое, у меня был КамАЗ, на КамАЗе ездить проще, чем на Жигулях. Прочь. то есть рулит и камазом и россии да. демонстративно тут и крыму а может быть это вот демонстративно он уже ну Отвязался, то есть показывает и Западу, идите нахуй, то есть Крым наш, и вот демонстративно КАМАЗ никому не отдам. И нашим этим всем показывает, что вот я ничего все нарушаю, сел на КАМАЗ, не пристегнулся там без всего, без прав и попер, то есть что закона нет, что ничего, никаких ограничений нет, будем жить при фашизме. С другой есть, стороны, это... вот пишут, пишут люди, и я уже об этом тоже думал, что может этот двойник, который не умеет ездить вообще... Потому что, ну, представь, если предположить, что у Путина была Волга ГАЗ-21, она у него была, был там этот Москвич-400, какой третий, или кто там, Запорожец, я уж не помню, если Волга с прицепом Скиф, ну, не может. Человек, который на 21-й Волге ездил, не, не, не, не справиться с КАМАЗом, проще ну, паренной репой. мог, не мог, -то это даже не принципиально. Какая разница? Ну, действительно бы управлял этот рядом сидящий. А демонстративно, ведь это же не, не для того, чтобы показать, что он мог, а он же показывает это символично эти, именно в Крым, именно вот по построенному ну, воровскому мосту, воровской Крым, на, с, там, по, это, на мосту на этом тоже миллиарды украли. И что он ничего не боится, он э, себя подчеркнут: Да, вот мы украли на мосту, да, вот мы Крым отжали, да, вот я еду, я не боюсь, что мы тут воруем, воровали и будем воровать, и на все плевали. И ничего вы тут сделать не сможете. Если двойной выжим сцепления на газ. Не только на газ, двойной выжим, перегазовку надо делать везде, где на коробке нет синхронизаторов. Это не только на газу, это, в общем-то.